Всем привет! Всем привет, Кто? Кто там у нас? Припол! У нас приползли рептилии! Ой, какая она! Рептилия! Сегодня у нас в гостях вот такой вот... У А Это есть рептилии. В общем это чудо делает вот так. Можно И твою, да? Посмотрите, Посмотрите как они я. Они что буду. сделали? Они пришли Посмотрите. смотреть Посмотрите. куколку. Посмотрите. Какую Да, мы сегодня Посмотрите. открываем Камиле куколку. Посмотрите. Да. Посмотрите. Посмотрите. Посмотрите. Посмотрите. <свист> <свист> <свист> а, тут открывай! открываешь! Угу, камила уже открывает. А ну давай. Вот там. Тут тут открыто было? Угу. Ты <свист> <свист> Ух ты! Давай посмотрим. А давай. Какая красота. Так, камила уже открывает. Давай. папа папа, давай. давай поближе друг к другу. <свист> А ну-ка. Давай. Тут тут а летают. Да, летают рептилии. Давай я буду. Дочь, давай нас над столом. Открывай. Ой. Что ты убрала под стол? На ну. Давай покажем. Что это? Там есть. Вот смотри. Вот такая вот. Нет, молния. Молния, видишь, нарисованы. Вот молния! это вол... да, и там она будет открываться. Это молния. Молния, да. Давай. Я тебе помогу. Вот, здесь, вот А есть еще погоди. И открывай, отрывай. И Давай. Вот. Давай, двое. Мне когда Богдана тоже хочется посмотреть, что же там у нас. Там должна быть какая-то подсказка. Да? Каждый стол какая-то подсказка. Но мы не знаем, если честно. Вот подсказка. Да? А ну, смотри. Да есть? есть? Нет Есть. Есть. есть. Смотри, есть. что там у нас. Ой. А ну смотри, Маграда что там. Награда плюс поведение Да. Огромное. Это поведення. Не знаю, что это. Это, это наклейка. Да? Это наклейка? В общем, вот такая вот у нас первая подсказка. Ладно, есть. А, а, а, а мои. Да, на твою руку можно? Не, не ездит. Давай, второй слой, давай, Богдаша откроет Поможет Моё. тебе. Давай. Там их много. Шем. Семь Семь слоев, да. Давай. Богдаша откроет. Что там у нас? Тоже какая-то подсказка должна быть, да? А ну, смотри. Да. Бывай, что. -то? Подсказка! Подсказка! Ух ты! Ой! Давай. В общем, еще более. Непонятно это стало тоже для меня. Клейки. Да, это тоже а наклеечки, но для меня это.. Откроем... Не очень! Нет, это первая купа, это да, у нас лов. Подожди, ну, дочь, вот молния, вот все. вообще вот чихает. Нет. Там, там все эмоции. и ой. Вот, смотри. И вообще прочее. Uh -huh. там все эмоции нарисованы, да? Мы посмотрим, кто Еще нам попался. Давай. Давай. Давай. Есть что-то? Камиль второй. Второй я. я. Что сама... Даня, мы же открываем. Это уже что-то видно. У что здесь за подсказка Есть? Нету здесь? Okay. А ну, Камилочка Доча. А ну-ка, подожди Давай, покажи нам Камила Камила Давай вот сюда Кто это у нас? Это у нас башмачки Такие, да? Там больше ничего не будет Нужно следующий слой открывать Давай посмотрим. Ой, башмачки. Хочу, да, тут вот такие башмачки красивые. А камила пока открывается. Да. да, открывай, открывай. Я пока башмачки... Мама, я не могу Можешь, вот такие вот... Где, Где молния? Где вот молния? Давай. Бадаша покажет. А, вот. Давай я поближе возьму. Давай. Давай. Скорее. Камила даже встала от нетерпения. Помочь? Смогла? Давай я помогу. Да, можешь? Так, мы уже открыли, да? Он как ураган Давай. Подержи я шарик, я открою. Вот. А ну давай. Скорей, скорее, скорее, Там скорее. по-моему, садись, садись на стульчик и ложи на стол, показывай нам, Камила. Камила. Камила. Ложи вот сюда на стол, показывай нам. А ну давай. Еще, еще что-то открылось два. два открылось А ну давай. Что это? Давай посмотрим смотри. Так, это у нас. Кружечки. Это у нас бутылочка. Вот такая бутылочка, да. А второе, что попасть? Красинуль. Да. Открывай. Вот давай, я. что это? Открой, Там куколка уже, по-моему. Подожди, дочь, давай посмотрим. Здесь вот одежда еще. А ну, открывай, Багдаша. Бутылочку давай посмотрим. Давай. Молодный. Сейчас. Ой, давай... Так легко. Да. Где? Где? А? Где? Где? Где? Где? Где? Где? Нам ну, не Вот нет. такая на да. Не знаю, да. что это должно сделать. Да, резиновое. И я гачка. И удочную делать. Просто да, видео. Да. Да. да, да. Ой, так хорошие девочки не делают. Вот такой платьице. Вот такой зелененький. Да? Я посмотрю. И это, да? Ух ты. Там по-моему по правдой дырки есть. Я да. А это моя ящичка. Твоя ящичка, Садись. Давай смотреть, какая там куколка у нас наконец-то. Скорее... <связь> <связь> <связь> давай, давай, давай, давай. Ручка, вон ручка. Ой, очки помялись. Вот здесь вот очки. Вот такие <связь> вот у нас. Тут что? Так, это мы шарик купили в первую коллекцию. Из первой коллекции у нас куколка. Давай посмотрим, что у нас Посмотрите, за куколка попала. Да, а ну покажи, что это. А я посмотрю. Куколка должна менять цвет, да? Я не знаю какая плачет, или писается, да? Должна ты еще да, цвет менять. Она. Мы посмотрим я, сейчас, я. что у нас тут попадется. И что она еще будет тут делать. ручка какая-то. Это... это ручка, чтобы посмотреть. А, да, да, да. Да, шарик закрылась. Сюда и ставится вот. куколка. Да, и куколка наверх ставится. Вторую часть тоже можно сделать. Открыла? А ну, скорее поп... да, да! Ух ты. Да, да! А ну, давай, показывай. Давай голову сделаем. Давай тебе Ой, сейчас. Голову давай. На, попробуй. Давай, Богдаша, сделай голову. Попробуем ее одеть. Ой, да. вообще Оделась? Ну, оделась. На оплатье. не а будет платье хочу... одевать? Да. И туфельки надо одеть. Очки не знаю, будут. Не будут я буду делать. Да, оно раскрывается, да? Да, да и вот А ну, коже. что там? Что Не там? Нет такой? У -у -у -у -у. Может быть, вот это? Очки, вот такие вот волосики, да? Очки. Вот, Вот а такая мама. вот, по-моему, куколка. А мама, надо памперсы да. водить. Памперсы? Да. Это ты думаешь, памперсы надо? Да. Так, вот такая вот сфокусировалась. Вот такая, скорее всего, у нас будет девочка. Только наряд другой. Почему-то. А думаю, что вот это это, да? Я голубой и зеленый. и зеленый. Да, голубой и зеленый, там красный показано. А ну, тапки, обувь. Пытаюсь И здесь относится к А ну, здесь показано, да? Иди. Давай. Давайте я одену. Давай. Это вот белый. Угу. А это моя ящерица. Какая ящерица, да? Да. Ой, Ой, эта ящерица ко всему прилипает. Вода. Вода. Можно Но я ее вот Можно. Ой, я тебе есть! Алифия! Вода, вода. Да, она ко всему будет прилипать. Да, бутылочку а сюда, там я... воды. А и там, там было показано? Что? Ой! А дальше... Не... А, тут... Ой! Она, получается, как шортики там идут внизу. Да? Да. А я не попадаю. Почему? Ну вообще Камила с ящерицей балуется. Кому куколку купили? Богдан одевает. Да, Богдан одевает куклу. Камила ящерицей улыбят все бумажки. Да, Богдан? Ай, ел Ай, липнет, да. Ну такая как Это ящерица. Да. Получилось? Нет. Давай попомогаем. Давай я а это Давай Ой, я набор. это нет. Давай я И это я попомогаю. Давай я попомогаю. вот, вот такая красотка. И это попомогаю. И это липнет, Давай я попомогаю. Да, я резиновая. Давай голова тоже Давай резиновая. О, что Смотрите. Ту-ду. та Да. та Такая красота. Сейчас оденем плаке. И посадим. Еще где-то на колейке куколка была. Мама, молоди. Да. Мама, молоди. Динь, динь, динь. Увидимся. куда-то, по-моему, не улетела. Так, вот такая вот получилось отдельно да, дали, только как-то странно. все одевается. Да, все. Вот такая вот красота получилась. Ну, будем пробовать ее поить. Давай. Да? Давай наберем водички. Так, давай, Богдан, попробуем напоить ее. А ну нам покажи. Набирается вода? Нет. С бутылки течет, t t 75, да? И вода течет И вода течет, да И Богдан хочет ее влить в нее И что она делает? Она писает В общем, и через рот, и уписывалась, и поплевалась Я еще хочу! Канела решила, как нет воды, дочь стояла, я крича, она волевна Ну что, вот такая красота попала нам, да, куколка. Она умеет у нас что делать? Плеваться. да. И еще вот эту делает. Вот так вот делает, да. Она Вообще она может пить. И уписываться может, да. Вообще она писает. И выплывать. и выплывать водичку, и вот да, Багдаша сказал, что она плюет водичку. И сюда, и сюда. И сюда, и сюда, да. Ну что, понравилась вам кукла? Да! Понравилась тебе кукла? Все, Камила будет играть, да? да? Тебе тоже понравилось? А больше всего понравилось открывать ее, да? Сейчас ящерицы будут нападать. В общем, ящерицам тоже, я так смотрю, понравилось. Да? Ну, и домик для ящерицы приобрели. Все, она его забрала и ушла. Ну все. Если понравилось видео наше, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на колокольчики. Да. Движите колокольчики и подписывайтесь еще. Обажите да, всем пока! Всем пока!